а. Расскажи вкратце о своем детстве. О моем детстве? У меня да. детства особо то и не было. Ну что ты говоришь, так в детстве, типа, добрый вечер. Мы находимся на телеканале Троещино. С нами сегодня в гостях Сусанин и Андрей, и Максим, и Сережа, кинооператоры. Звук, свет, как бы всем спасибо, всем привет, что пригласили меня на киностудию Троещино. Сегодня мы находимся на киностудии Монетного двора. Вот, я Виталий Сусанин, так сказать, из канала Суперсус телеканал. Хочу рассказать немного о себе. Вот. Ты говоришь, расскажи о своем детстве немного, а что именно вот, такой? Да, в какие игры вы играли в детстве, что было распро распространено? Мы в какие игры да. играли в детстве? Да, Ты хер его я все детство практически провел в деревне у бабушки, все выходные, все праздники, все там было. Все, как родители здесь тяжело работали постоянно в Киеве, я там все время производил, все выходные там происходили. Ну какие все ли игры? Вот я как раз на днях, кстати, только вспоминал про эти игры. В кирзовых сапогах в военных, в футбол играли. Всякие тележки из мусора собирались, с катались. В детстве не было инстинкта самосохранения, в отличие от того, что он сейчас появился. Делали всякие глупости. Ну, на речке плавали всяких самодельных плавсредств. А в что мы могли еще играть? Бейсбол придумывали, даже в селе играли. каких-то грушевых палок, каких-то деревянных выточенных мячиков. Да все было в детстве, как и у обычных советских детей, после военных. Расскажи про школьные годы, про, возможно, какие-то драки, про первую любовь. Первую любовь? Да не ну любви у меня не было еще первой. А про драки я тебе скажу, что, ну как, в школьные годы. Меня учителя ненавидели, потому что я всегда как бы был лицом и душой компании. У меня родители думали, что из-за моей внешности у меня будут проблемы со сверстниками. Но случилось ровно наоборот. Я всегда был душой компании и никогда не любил драться. Как бы я всегда кого-то боялся убить, потому что, типа, я очень скромный и очень... как это... Короче, сдерживаю себя постоянно. И однажды я был в школе, и один раз таки треснул парня, и он выключился, короче, у него сознание потерялось. Но он ожил потом, слава богу, я очень сильно испугался, после того что я так и не люблю драться до сих пор. Можно так ударить, человека как бы убить можно, я этого всегда боялся, что я кого-то убью, не люблю драться, короче. Помнишь про первый прием в милицию? Первый прием в милицию? Сложно сказать, я лет так, наверное, 12-13 начал общаться с панками, Всякие эти движухи, тусовки. Ну, естественно, это все сопровождалось какими-то мелкими воровствами. Распитием алкоголя в 12-13 лет. Бесплатные пролазивания в метрополитены. Ну и началась моя карьера. Ну, наверное, первые разы меня вывели за то, что я бесплатно в метро проскакивал. Ну, такое, ничего особенного типа. Сейчас это не, как бы, вообще никакого инолшества мне не приносит. Для кого-то, может, это что-то такое сверхъестественное. В какие подземные коммуникации впервые спустился? Опиши свои чувства. Первый раз в жизни спустились в девяносто восьмом году в дренажные системы около метро Арсенальная там водоотливные такие штучки, тоннели под всем этим вот, под склонами как бы первое впечатление, которые были мне очень страшно было, не было тогда фонарей 98 год, я маленький совсем был мы ходили с самодельными факелами я кричал, дай заберите меня отсюда, выведите на улицу я боюсь, мне очень было страшно я, кстати, по сей день боюсь темноты если что, так на будущее Опиши себя в двух словах я себя в двух словах описать. В двух именно? Да. Э, добрый, отзывчивый, справедливый. В чем твоя добрость, в чем твоя отзывчивость? Ну, как бы даже самый заклятый враг, если ко мне когда-то придет и попросит стакан воды, я ему налью. Ну, как бы доброта это, наверное, сверх добрый, так вообще нельзя говорить. Я ко всем хорошо отношусь. И к животным, и к людям, и к миру в целом, и к врагам, которых у меня нету. В чем плюсы и минусы диггерства? Ну, плюсы что очень большие в том, что это развивает тебя физически, это развивает твою смекалку, это развивает твое сознание, это развивает твой кругозор, как бы и краеведение родного края. Это в первую очередь история, потому что с дигерством связаны многие факторы. Это разведка мест, интересных поисках, это история города, это история архивных каких-то данных, история схем. История просто, в конце концов, самой логике постройки этих всех подземных сооружений. Как бы это полностью тебя развивает как личность, а физически нужно быть сильным. Из минусов? Ну, из минусов того, что чаще всего диггерская компания, все диггеры, это из каких-то неудачных семей. Это какие-то либо алкоголики, либо раздолбай Диггерство всегда связано с опасностью. Третье дигерство всегда связано, короче, так или иначе, не, не принимается только тот, кто не лазит. Постоянное общение с полицией. Постоянное общение с охраной, иногда с очень не гостеприимной, иногда палки можно получить. Погорбудь-то, да? Да, это из минусов, как бы, ну, ну, короче, в первую очередь минус большой, что это опасно. Опиши свое самое большое достижение на сегодняшний день. Достижение? Да. Ты я считаю, у меня вообще нет никаких достижений, оно как-то есть, как есть, типа... Какие-то маленькие победы, может. Победы, ну, да, да. самое главное, победа, что я вот это вот не бухаю, вот это моя самая главная победа. Самая главная победа это победа над собой. Но это не победа, это. как это, Гитлер говорил, майнкам. Это борьба, это вся жизнь, это борьба над собой с самим собой. Вот самое главное достижение, кто же будет все-таки побежден. Ты или ты? Или тебя, или ты себя. Ты считаешь, что это новый этап в твоей жизни после того, как произошли недавние события? Так каждый день новый этап в жизни. Ты просыпаешься, ты уже новый. И многие говорят, все, я потерялся, я складываю руки, я ухожу. Ведь пока ты проснулся и дышишь, у тебя есть еще шанс все поменять, по новой сделать. Снова, снова, снова ты встаешь и снова поднимаешься, снова идешь. Пока ты дышишь и вдыхаешь еще этот воздух, есть возможность все менять, как бы, и двигаться вперед, улучшаться, улучшать себя, улучшать этот мир. А, бывали ли моменты, когда тебя покидало вдохновение? И как ты э, исправил эту ситуацию, чтобы оно у тебя возвратилась? Ну... Но... Вдохновение, как и у любого, я считаю себя все-таки творческим человеком. Вдохновение рано или поздно, творческое, оно начинает покидать. Я вот недавно Диме задал этот вопрос другу, что... Говорю, что делать, когда вот, говорю, творческий начинается процесс, когда тебя покидает вдохновение, ты чувствуешь, что у тебя энергия просто уходит, и вокруг оказываются вампиры, которые еще и забирают эту энергию. Ну, говорит, по первую очередь, нужно научиться беречь себя и сохранять себя для себя. Иначе как бы, ну, не то, что наполняться энергией, ее просто нужно не растрачать эту энергию. А вот, ну, конечно, бывает, часто бывает, что типа ничего не хочется, но все равно поднимаешься и делаешь. И когда ты что-то делаешь, тебе что-то получается, тебя так вдохновляет, радуешься. Расскажи про свой обычный сусанячий день. Вот. Ну, вот представь себе обычный сусанячий день. Видишь, мы могли бы сюда сейчас приехать с тобой на машине. И сесть, и начать интервью. Ну нет, ни Мы сделали так, что мы еще, короче, несколько часов накрутили маршрут. Вот тебе обычный сегодняшний день. Мы с утра навернули маршрут, мы сейчас закончим интервью. Сейчас еще приедут друзья с великами. Поедем дальше кататься, чего-нибудь искать по трещине, какие-то бункера. Вот тебе обычный день. У меня вообще, в принципе, все чаще всего импровизировано. Как оно дальше пойдет? Вечером пойду лазить. Ну с утра проснулся, пожрал. Встретился, какие-то дела поделал. Может быть, в обед еще заеду там какую-то... Видео что-то там снять надо будет. Вечером полезу куда-то под землю. Вот тебе и весь день. У тебя день проходит как щелчок да. в сознании. очень быстро. Очень быстро происходит день, потому что очень много событий. И день очень насыщенный. Ни минуты не сижу. Я не могу. Я думал когда-то пару лет назад поехать на... в горы, взял еды себе, сел. Думаю, все, буду неделю здесь сидеть. Я и суток даже не высидел. Не могу на месте сидеть. Мне постоянно двигаться надо. Я такой живчик. Активность у меня, гиперактивность. Так у ребенка. Твои любимые книги прочитанные. Книги? Да. Которые ты бы выделил для себя. Сейчас подумаю. Да ну я как бы в основном-то читаю из книг. Это техническую всякую литературу по метрополитенам, по бункерам, по инженерингу, массостроения, городостроение, всякие вот эти вот инженерные штуки. А из того, что мне самое больше запомнилось, ну, пикник на обочине, как бы стругацкий. То еще, маленький принц, моя любимая книга. Что? Ну типа блин, уже же Цветаеву читал стихи. Даже если Украинка, очень люблю женское творчество. Вот. Хемингуэй. Не, Стрейнгуэй. я не, мне, не, не нравится мне вообще. Это еще школьная программа. Это все мне-не-не-не. Не, не. Типа восточные штуки я не люблю. Не люблю Маяковского стихи, но ну, стихи люблю читать. Вот, ну такие всякие штуки. Потом, конечно, сказки люблю. Назови свои любимые фильмы. Фильмы? Топ-фильмы. Мои любимые фильмы. Вот прям здесь и сейчас, Вот что ты помнишь максимально точно и ярко? Вот «Брат 2» помню. Ха. Ну нет, это не любимый фильм, на самом деле. Что ты вспомнишь? Ну вот сейчас Бадровым классный фильм, «Брат 2», «Война» классный фильм. Что еще из фильмов такого? Вот, кстати, «Кинзадзу» надо пересмотреть, очень хороший фильм, мы только вчера вспоминали. Отличный фильм. И его только начинаешь понимать, раз наверное раз 10 как только начинаешь. Или взрослеть, чуть-чуть начинаешь и начинаешь и в детстве. Ну, прикольно, ржака, типа комедии. А сейчас ты начинаешь въезжать типа, всю суть этого фильма. Кинзе -за, за очень крутой. Вообще, типа, пункт назначения очень нравится. Вот я его много раз смотрел. Эффект бабочки очень крутой фильм. Вот такие очень, кстати, люблю советские трагедии. Очень советские трагедии люблю. Ну, пункт назначения это импортный фильм, а советские трагедии красная палатка. Есть очень классный — Экипаж. Нет, не смотрел. Из горящий, «Горящий экспресс» про поезд, который загорелся. Вот такого плана мне фильмы нравятся. Трагические. Э, советские комедии, какие можешь перечислить? Не. не, ну, советские комедии, ну, это смешно. Классика, да. Шурика какого-нибудь, Ивана Васильевич меняет профессию, но это смешно. Это действительно смешно, для того они сделаны были, что они смешные. А расскажи про музыку, про свою музыку, которую слушаешь. Чем интересуешься? Из направлений, стилей. Из направления стиля я тебе скажу, чем я интересуюсь. Музыка вообще, типа, она, как это, это же высшая форма создания человечества и планеты, и как бы вселенная. То есть мужик... музыка — это оружие, почему же, как ни странно, что когда на войну в старые времена шли, то впереди шел оркестр перед боевыми, а сзади шла пехота, чтобы оркестр вдохновлял как бы на бой идти всех. И музыка способна делать чудные вещи, то есть как бы как вдохновлять, так и разрушать, это страшные штуки. У меня что-то вчера было такое плохое настроение, и я такой раз, раз, раз, раз, раз, начал всякие штуки, короче, грустные включать, которых я уже больше 10 лет не слушаю. Потом такой, типа, стоп, типа, какого хрена, нет, типа, не пойдет. И потом, короче, я включил веселые штуки. Ой, Хатико идет. Хатико, привет, Хатико. Ты это сейчас на Короче, и музыка способна делать чудесные вещи, то бишь, как разрушать, так и созидать. Поэтому, если плохое у вас настроение, ставьте на зло себе веселую музыку, заводную. Включил вчера на всю катушку себе лондонских скинхедов, традиционных 70-х годов, такие именно дядьки, взрослые, лет по 50. Как они танцуют, там пиво пьют, уу! И это здорово, мне так, я же танцевал по квартире, бегал. Класс. Очень люблю скапанг, очень люблю вот этого вот традиционного скинхеда. Лондон. Ой, нет, это очень крутая группа. Evil Conduct называется. Очень такие взрослые мужички прикольные. Расскажи свое знакомство с творчеством Егора Летова. Мое знакомство с творчеством Егора Летова, ну это же все началось типа в 12-13 лет, когда вот начались эти все панки, движухи, неформалы. Вот я начал слушать. Я больше, ну лет так, 15 я его слушал очень внимательно. Я даже такая книга была, Русская поле экспериментов, где Егора Летова, Янка Дягелева и... Константин Рябинов, который Кузя, О, ты лучший друг Летова, они создали эту книгу, там стихи их, рассказы всякие. Я даже написал, что это Иван от Егора. У меня там на каждый день был какой-то стих, я себе читал, проверил, ну, перечитал каждое утро. Вообще, тебе я могу любую песню спеть на память. Какую хочешь? Не, ну я петь не буду сейчас, потому Но... что я его не слушаю, он слишком ага. депрессивный для меня в последнее время. В последнее время я слушаю веселый панк-рок, который меня вдохновляет, и я хочу от него танцевать, а не сидеть на месте. Если не ошибаюсь, в 2004 году Летов приезжал в Киев, в КПИ или в НАУ, ты не слышал об этом? В четвертом? Да. Я был то ли 2000-й, то ли 2002-й был, я сейчас не вспомню какой это год был, я совсем маленький был, и Гражданская оборона это первый мой концерт, на котором я был, это был концерт в галерее искусств Лавра, в Лавре он выступал, вот на этом концерте я был. И потом через год или через два они выступали еще в НАУ. И в НАУ был интересный случай, что мы были на этом концерте. Я там кучу друзей встретил, такой сирокезом с таким огромным был. И сидел, сидели все на стульях и стоял в зале Беркута, никому не давал вставать со стульев. Все хотели танцевать, но не всех брали и как бы садили на место. Меня раз посадили, два посадили, потом просто взяли за руки, за ноги, вытащили с зал и выбросили на улицу. И все. Я две песни все послушал, как бы меня выкинули из зала. Что послужило данным действием Беркута? Ну того, что я со стула встал, типа, нельзя со стулья вставать, сидеть и слушать. Я говорю, как такой мужику можно сидеть и слушать? Ну все, как бы. Что бы ты не сделал никогда в своей жизни? А -а -а ну что значит, не сделал бы? В прямом смысле, вот думай, вот что? Вот какие бы ты поступки не совершил бы в своей жизни? Не покончил бы с собой. Ну у меня вообще есть, типа, два крада в этой жизни, которые, если я сделаю, то я себя перестану вообще существовать как личность и вообще навсегда для себя исчезну. это А. У кого отца по Вене и Б, короче, снять себе проститутку. Это две вещи, которые никогда через себя не могу переступить. Это две вещи, которые за грани моего, как бы так сказать, я. Это вне, как бы, компетенции. Жизнь до канала Суперсус. До канала меня? До канала. В смысле до канала? А. Жизнь до канала суперсус. А, да у меня до канала уже Суперсуса Жизнь. Думаю, бля, че она У меня до канала. Так а что? У меня обычная жизнь была, я как обычные люди. На протяжении 15 лет закончил бурсу строительную и ходил 15 лет себе на стройку. Получал что гривен день, плакал, кричал и не мог понять, почему творческая личность такая, как Сусанин, работает на ебучей стройке, получает копейки, его обманывают постоянно. И нихуя только на еду хватает и на проезд. Что за жизнь такая оголимая? Вот тебе и жизнь всю жизнь, 15 лет ходил на стройку. Что случилось? Но проводил время свободное? Подземельях. В подземельях, либо путешествия. Все, что у меня есть. Поземелье и путешествия. Так или иначе, то и то и это связано. Путешествую по миру. Лажу, лажу, путешествую. Снова. Путешествую, дружусь с людьми, снова лажу. Чем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время я еще люблю заниматься. Но опять же таки путешествовать и лазить, лазить и путешествовать. У меня больше в жизни в принципе ничего нету. Путешествия автостопом, путешествия поездами, путешествия самолетами. Новые знакомства с новыми людьми. Так или иначе, я выкручиваю это все на свою сторону в пользу либо подземелья, либо путешествия. Но чаще, конечно, ну, все, все, все. И подземелья это главную роль в моей жизни занимаются. Эти полазки, урбэкс так называемые, заводы эти все мои, вылазки. То бишь, знакомые новые люди, так или иначе, я пытаюсь что-либо вытащить или найти для своих корыстных целей, чтобы полазить какие-то объекты новые узнать Путешествия тоже, какой бы город я в страну не приехал, все равно там буду лазить. Ну вот можешь рассказать про какие-то увлечения вот велосипед ну так я же говорю что так или иначе велосипед я купил опять же для своих корыстных целей чтобы добираться загородные заводы на велосипеде очень удобно стать чтобы через забор перелезть посмотреть на велосипеде удобно от охраны убегать на велосипеде можно инструмент тяжелый возить с собой разведку очень удобно на велосипеде делать потому что то что мы только что с тобой за час проехали я бы шел бы часов 5 на пешком ну как бы далеко но опять же, велосипед это средство, средство передвижения. Какие советы можешь дать начинающим диггерам? Советы начинающим диггерам, хочу сказать, внимательно читайте больше информации, изучайте историю, занимайтесь больше разведкой. Не ведитесь на то, что за вас кто-то что-то найдет, это намного интереснее будет, если вы будете сами искать. Пускай с малого начнете, малые объекты, потом больше, больше, больше. Не лезьте в незнакомые места не... и не пренебрегайте техникой безопасности. Почитайте внимательно, куда вы лезете и чем это все может закончиться. Потому что как бы, ну, каждый думает, что он самый умный, но, к сожалению, это очень печально все может закончиться. Аккуратнее будьте, смотрите внимательно, не спешите. Соблюдайте технику безопасности и учите мочать. Больше вот, я хочу сказать. Есть какие-то примеры на твоем опыте, когда ты шел на разведку и получал палкой по гробу? Ну, конечно, неоднократно. Вот, допустим, военная часть, допустим, вот до 2014 года, всей этой ситуации в стране, очень много было военных частей в лесах под Киевом заброшенных. Буквально вот недавно я на них пошел, и тупо военная заброшенная часть, и мне с головой эта трава такая, заросли огромные, если пробираюсь, иду, вот этот навигатор смотрю, типа, здесь должна быть военная часть. Бас, навстречу военный, выходит с автоматом. Ты говоришь, что здесь делаешь? Я говорю, а, метро еще, я говорю, типа, выход... Говорит, нет, метро не здесь, говорит, ты не прав, говорит, уходи. Говорит, я не знаю. Я думал, она заброшена. То есть, ну, это как-то так, я умею, просто у меня с детства язык очень длинный от отпиздеться гораздо. Главное, очень подвешенный Главное... язык в нашем деле, это очень важно, я вам скажу. Если сумеешь запиздить кого-то, можно дурачка такого валять. Что, как это, я же здесь работаю, вы что, это вы меня не правы здесь не пустить. То есть можно сказать, что еще начинающим диггерам очень важно обладать красноречивостью. Красновечивостью и дисциплиной своих эмоций. Не нервничать, как бы не паниковать, а быть на уверенном всегда. И как говорил Гитлер, что если очень долго и настойчиво людям говорить неправду, врать, то рано или поздно они начнут в нее верить. Я неоднократно полицию дурил. Долго говорил, вы что? Говорю, я не ломал, это не я, я не мог поломать, как вы посмотрите, руки, как они могли что-то сломать, это не я, нет, нет, нет. И все, они начинали верить в это. Я да действительно, кто он мог сломать, это действительно он не мог. Какими качествами должен обладать мужчина? Мужчина? Я считаю так, что природа изначально сделала мужчину вожаком, а женщину хозяйкой очага. Поэтому мужчина должен быть а. Защитник, б. Кормилец и с Добытчик. То бишь все тяжелые, Штуки находятся на мужчине, он должен принести деньги в дом, защитить жену и принести еду в дом, но не кормить. А жена должна уметь разделать кабана того, который он тушу принесет, разрезать и приготовить. Мужчина отдыхает после охоты. Но так природа создала, но к сожалению мир перевернулся с ног на голову и женщины берут мужские качества. Но не потому, что они берут инициативу, а потому что мужчины попортились. Ну вот так вот я считаю, так должно быть по природе так. Приходилось ли тебе в работе переступать через свои принципы? Ну... Блин. Приходилось ли мне переступать на работе через мои принципы? Ну, я не знаю. Бывало, что не хотелось пить на работе. А мне приходилось пить, потому что там какая-то там корпоратива еще что-то. Ну, а какие принципы? Ну, врать я не люблю. Приходилось врать иногда, я это ненавижу делать. Меня с детства учили не врать никогда. Мне очень тяжело иногда. Даже охранником бывает врать как-то. Ну вот есть, как-то с детства так воспитали тяжело врать. Ну, приходилось, но чаще всего не приходится, потому что я умею без, без переступания своих принципов как бы выкрутиться. Могу. Когда к тебе пришел первый успех в твоей жизни? Да. Да я знаю, успех это или не успех? Успех это то, что я сейчас с тобой сижу на озере и дышу этим воздухом. Вот и успех в моей жизни, первый и как бы и всегдашний. А что сказать, назвать успехом, типа мое творчество, но ну, мое творчество, оно продолжает как бы расти, двигаться вперед. Творчество есть творчество, творчество есть творчество. Я художник, и я так вижу, как бы и каждый день я вижу по-новому, как бы и двигаюсь в своем направлении. И Сказать успех это или нет? Кому-то нравится картина, кому-то не нравится. Также как бы ну творчество и жизнь и успех это все процесс. Нельзя сказать, что вот понравилось и стал еще и закончил. Нарисовал картину и сидишь дальше. Это все процесс. Это все борьба, как бы, и художество, творчество. Ты любишь ставить на дальнейшие какие-то глобальные планы? Нет. Или с... живешь? Ненавижу Один планы него. ставить. Есть какие-то, конечно, идеи, есть какие-то заметки. Но я тебе скажу, что самое лучшее, все, что у меня в жизни было, оно спонтанно случалось. Есть, конечно, какие-то у меня там пару записей. там Мечтаю в Берлин попасть, мечтаю в Вену, в Австрию попасть. Мечтаю туда, мечтаю сюда, на Сахалин мечтаю, на Аляску мечтаю попасть. Но это все не мечты, это цели, как бы которые как бы можно в принципе и сейчас за деньги просто полететь. Какие-то планы строить. Но есть какие-то тоже ну, критерии, которые нужно взять и выполнить. Поехать и сделать. Ну, как бы ничего особенного, как и у всех. С Димой мы познакомились в 2005 году вообще на вылазке. Мы с ним, короче, познакомились. Чисто случайно. Мы вылазили из Люка. И они рядом проходили. Как-то мы сдружились. Потом на концертах увиделись пару раз. С тогда выступал, и еще куча групп, эти все, вот эти вот 2000-е годы, Среди двухтысячных х мы общались. Потом, один раз на вылазке, еще раз встретились, и все, после этого уже не расходились, начали дружить. Это 2004 пятый год был, как бы вот так уже больше 15 лет дружим. Мы познакомились на почве подземелья, получаться общения, как бы занятиями этими всеми поласками. Вот так. Ты уже тогда почувствовал, что у вас с Димой будет... Классная дружба в будущем да и... Да нет, что... мы общались и общались, а сколько мы тогда детьми совсем были. Как бы и я не думал, что будем общаться так сильно, видишь. Сейчас общаемся. Какие-то может смешные истории вспомнишь с Димой с свой лозок, я не знаю. Там... Та смешные истории, вагон на тележках смешных историй. Постоянно я где-то, короче, проебываюсь, постоянно где-то падаю. Постоянно через забор не могу пролезть, постоянно где-то бегу. У меня этих куча монет, бежи в метро. Я вечно копеек наберу себе полные карманы, Дима кричит, "Выкините мелочь, нахер, нам нельзя шуметь, нас спали сейчас. А я бегу с этой мелочью, фум-фум. Пьяный постоянно, какой-то грязный, где-то бегу, все на похуях делаю. Но чаще, чаще всего пьяному с рук все сходит. Да постоянно куча этих смешных историй. То, что что-то происходит такое несусветное. То, вечно где-то падаю пьяный, то еще что-то. Считаешь ли ты Диму своим самым лучшим другом? Да, Конечно. Это тот человек, который в любую секунду тебе окажет помощь? Да, конечно. Расскажи про свой первый поход в Припять. В Припять? Да. О -о -о -о -о. Какой, какой это был год? Это три года назад мы пошли в Припять. Нас было 9 человек. Из девяти человек один или два проводника, было два проводника. Семь человек были первый раз в жизни в Припяти. И это было... Я не знаю, мы шли, шумели, орали, мы туда зашли, погуляли днем сюда, мы жили, ходили днем по Припяти по улицам, нас никто не спалил, мы вышли назад в Киев, нас никто не спалил, девять человек, это вообще везение, это страшно, как-то так по нам. я не знаю, мы всюду походили, где хотели, ну, да. Ты ощутил вот эту атмосферу мертвого города? Нет. Нельзя ощутить, когда идешь с такой такой толпой. Нужно, если ощутить, что у нас в первый города, надо одному до идти, либо вдвоем с кем-то идти первый раз. Я уже, к сожалению, этого не смогу почувствовать больше никогда. Но если что первый раз еще не был, то идите либо в одному, либо вдвоем идите. Это идеально. Тогда почувствуете, а так не почувствуешь. Как ты познакомился с Аней Голуб? Uh... Аня Голуб – это бывшая девушка моего хорошего друга, Владика, с которой мы жили недавно. Вот, но они как-то приехали ко мне в гости, в Киев, у меня жили, тут здесь мы лазили вместе. Да как-то сдружились потом так после этого и посидеть общаемся, как бы. Ну, вот так мы и познакомились на почве полазок, но она тогда еще совсем маленькая была. Сейчас чуть подросла, уже начинает соображать головой. Лазит очень хорошо. Ко мне относятся, я к ней очень хорошо отношусь и как бы дружим. Несмотря на то, что даже они с другом уже как бы и не встречаются. Но все равно мы дружим, как бы все вместе и отлично. Бытует такое мнение и по сути это видно на твоих влогах, что у тебя очень много э, тоже молодых э, твоих знакомых девушек приходят, mm -hmm. Катя, там, Лиза, э, вот это происходит как-то спонтанно, что их тянет к тебе и ты их проводишь в разные подземелья или может вы общались раньше и ты просто решил показать этот подземный мир? Да Мы так или иначе весь мой круг общения он построен на поласках. То есть все эти люди, так или иначе, имеют отношение к тусовке Урбекс, как бы полазочной тусовке движухи всей этой. И типа либо они зовут, типа и просят, типа ну давай куда-то сходим, либо я сам звоню, типа не хотите сходить погулять, полазить где-то. Вспомни, пожалуйста, свою историю о том, как вы с Димой или ты без Димы э, ходили на барахолку и продавали вещи. Да, было дело, было дело. Был. Тима тогда на Аболоне еще жил, и родители у него уезжали на выходные на дачу. И мы у него оставались ночевать. От него до барахолки идти где-то час. Туда еще на Куреневке торговали. Мы вот в пятницу вечером ходили по мусоркам ночью, собирали товар, приходили к Диме, ложились спать, в 4 утра вставали, это зима, холодно, чтобы в 5 утра занять точку. С этими чемоданами через железную дорогу, через сугробы тащились пешком на эту барахолку чтобы хоть что-то заработать, да, вот так вот было Какие были места, да, где вы находили эти вещи? Что это было? Убежища, какие-то, не знаю, свалки Ну, начиная от убежищ, завода, заводов, каких-то подземных туннелей заброшенных и заканчивая просто возле двора мусорниками огромными бытовыми, где всякий строительный хлам люди скидывают. А скидывают же всякие незнающие люди, всякую радиотехнику советскую, всякие приборы советские, то все инструменты. Кто-то умер, выкинули целую квартиру, одежду военную, награды. Очень много всего люди выбрасывают, оставляют просто в кульках на мусорнике. Как, Что продавали. как часто вы вообще ходили на эту барахолку, то есть раз в неделю... Где-то раз в 2-3 в недели ходили мы так собирались, но каждую неделю она напрягала, потому что оно все-таки должно быть как творческий, у нас всегда все было творческий, мы творческие люди, нас должно вдохновлять это. Никогда это особо не было такой супер нуждой, что вот именно из-за денег мы там сидим, мы всегда там придавали творческий какой-то процесс, мы там кушали, мы там танцевали, мы там пиво напивались, дурели, так или иначе мы это все в веселье превращали для себя. Есть влог, там, где вы с Димой пришли к так называемому мужику в трубе. Uh -huh. Расскажи свою предысторию, как ты его нашел, что это было. А, это ты хотел, когда мы сюда ехали, у меня как раз спросить. это где было где-то... Что я тебе сейчас скажу. Сейчас какой год, 22-й? Да, 25-й. 22-й, 22-й, 22-й, й, 22 -й. 22 -й. -й. -й. Где-то, короче, лет 7, может, 10 назад даже уже время летит страшно быстро. Мы с подругой, с моей старой боевой, лезли по трубе, исследуя очередной коллектор. Мы поузли, ползли, ползли, ползли на карачках, там низкие такие трубы. Сначала исторические подземелья, большие такие трехметровые арки. Потом трубы такие расходятся. Мы ползли по одной из боковых труб, смотрим, свет горит электрически в трубе. А как может быть в канализации, в дождевой свет? Мы подлазим, лежит мужик на диване. Мы подлезли, типа, ну вроде нормально. Лежит, пьет портвейн, курит себе, слушает радио. Магнитофон у него, там кассеты аккуратно, все чистенько, полочки у него там были, так все именно сухо, ручей перегражденный, там все у него так чик-чик. Как потом с годами это все, конечно, ушло в небытие, и сам он перестал ухаживать особо за своей квартирой. Но суть не в этом, потом прошло лет семь, у нас уже начался канал, я что-то вспомнил, я не помню, чем мы вспомнили про него, говорю, что был такой персонаж. И говорит, надо пойти его поискать, я говорю, ну пошли. И мы пошли его искать, и мы залезли к нему. Он меня вспомнил через 10 лет. Прикинь, ему он вспомнил, он там живет до сих пор уже больше десяти лет, почти 20 лет он уже там живет. И мы к нему этот раз полгода захаживаем. Недавно опять ходили. Скоро серия будет. Классный мужик такой, интересный. Ну как бы его жизнь это его жизнь. Он просит в нее не лезть, это его кайф и его нравы. Ну нашли его, да, случайно на почву вывозок. Опять же, таки все. Все делается на почве вылазок у меня. Какие основные проблемы в социуме на сегодняшний день? Мои или вообще? В целом ты видишь для себя. В социуме, в целом мире или вообще в стране, или как? В стране. В стране. Я скажу так, хочу сказать. Самая большая проблема нашей страны, что у нас нет понятия свое. Мы стоим против того, чтобы наши... Как это сказать страна стала частной чтобы ее просто разобрали на частные кусачки вот и ухаживал каждый за своим частным и делают все парки и кладбище ну, как бы магазины чтобы все было частное но при этом мы не хотим чтобы все было частное но при этом же всем у нас нет понятия свое Оно и не наше, и не ваше, типа не трогайте пускай так будет мне ничего не надо. Вот это и есть большая проблема нашего социума. Если бы каждый бы заботился о своем городе, о своей стране и понимал, что это моя страна, это мой город, это моя улица, мой двор, мой дом, то было бы, наверное, чуть-чуть, мне кажется, братней лучше. Каких известных людей ты встречал в своей жизни? Известных? Ну, я, кстати, я тебе скажу, что я ни разу не видел ни президента, ни, ни Кучму, ни Герцена. Ни Кравчука, ни Порошенко, ни Ющенко, ни Януковича. Я никого никогда не видел. До никогда не видел. Кличка один раз видел. Я в археологии два года работал и Кличко пришел ко мне. До известного кого я видел. Так больше никого не видел. Может, каких-то творческих личностей, музыкантов. Никого, вообще никогда. Никогдашечки. А Пахома? На Пахом, ну, что известно. Ну, на андеграунде, да. Ну просто Пахом для меня, типа, как я для многих, типа он самый обычный человек. Мы с Пахомом встретились, мы были я на этом был, на день рождения у друга в Москве. Он художник, он в Москве крутится как бы ну, с андеграундной всей этой движухой, тусовкой, всеми этими штучками, ну и Пахом пришел. Мы сидели с ним, вот купили, просто общались, так как мы с тобой. Еще как бы я не сказал бы, что какой-то звезда там, супер-пупер, обычный дядька прикольный приятный с кем бы ты хотел увидеться? Пообщаться? Пообщаться? С Киркоровым. а вы Пугачевой пообщаться. Со Шнуром было бы интересно очень пообщаться. Да много с кем. Ну, такие же именно. Вот Харизматичные. Шнур. Которые... Шнур очень нравится мне. Харизматичные, говорит. В чем счастье, говорит Шнур. Говорит. Говорит, я вам расскажу, в чем счастье. Говорит, счастье в деньгах в наше время, говорит. А почему, говорит? Потому что ты кушаешь хорошие наркотики, говорит. Кушаешь, кушаешь, качественные. Потом тебя заебал и лег в больницу, говорит. Неделю полежал и снова кушаешь. Алкоголь пьешь качественный, говорит. И снова через неделю в больнице полежал и снова пьешь хороший алкоголь. Ездишь на дорогих машинах, кушаешь дорогую еду, говорит. Вот в этом счастье, в деньгах, говорит. Ну, я вам говорит, хочу сказать одно. Говорит, счастье стало полным говном. Вот и мне так это задело, эта история круто. Очень Хотел бы ты дружить с таким человеком, как ты? Как я? Да. Пф, вот это не вопрос, а да никогда об этом не задумывался, прикинь. А ты подумай, да хуево вот есть ты, и есть ты, и есть ты, и хотел бы ты проводить время с таким, как ты? Нет, наверное, я себе не особо нравлюсь. Возможно ли еще поменяться? Ну конечно, я тебе говорю, пока дыхание наше есть, пока мы здесь, пока мы дышим этим воздухом, у нас все шансы меняться на лучшее, быть лучше, становиться лучше. Ты мне хороший вопрос задавай, прямо аж задумался, но сейчас так аж перекрыл оттуда до неба. Хотел ли ты общаться бы как ты? С таким как ты. Класс. Сильно. Какие... Смотри, черепаха сзади не подошел. Или жаба. Жаба, то вот, ладно. Какие три качества не нравятся в тебе? Мне? Да. Э -э невнимательность, неопрятность и ленивость. Три качества. Самое главное это лень. Блядская лень. Я так с ней борюсь. Я так пытаюсь с ней бороться, что страх. Я уже научился хоть чуть-чуть, с утра маленькие достижения, научиться застилать кровать. Это первое, с чего борется с ленью. Одно маленькое дело каждое утро я делаю. Всегда, прежде чем, короче, приготовил себе еду, завтрак с утра, прежде чем сесть за стол, помыть сковородки, помыть посуду, помыть все тарелки, потом только садиться кушать. Вот такие вот маленькие штучки, там покушал все, сразу же помыть, не оставлять посуду на завтра никогда на вечер не оставлять посуду просто помыл посуду, потом только ложишься спать ну, всякие такие очень мелкие кто-то посмеется, а для меня это достижение для меня это ого-го лень это страшная вещь одно дело, если бы ты был ленивый на вылазке там куда-то лазить, а ему сложно было вытащить а тут именно бытовая часть, правильно? ты сам себе, ты как бы сам живешь, ты как бы понимаешь что Никто, кроме тебя этого, блядь, не сделает. Если, блядь, заведутся жуки. Как говорила наша учительница по физике, вы жрете, говорит, под партой свои бутерброды, а потом под партой заведутся жуки, и будут вас за ноги кусать. Об этом вы не подумали, говорит, дети мои. Ваши ноги покусают жуки, говорит, крошки едят, и раз мы ложимся, и станут большими, будут вас грызть. Так и здесь. мыши заведутся. Проект Инсайдерс. Так. Ты считаешь, что это самый лучший проект в Украине о Urban Exploration? Конечно, конечно. До этого вообще никто этим не занимался, не снимал, не делал и вряд ли кто-то когда-то лучше сделает. Оно же типа как получается, что типа вот это вот наше хобби Urban Exploration, кто-то пришел, полазил годик ушел, полазил годик ушел, полазил годик ушел. Единицы на одной руке можно сосчитать тех людей, на которых я за своих 20 с чем-то лет полазал. Могу сказать, что они со мной параллельно идут на протяжении 20 лет, таких практически нет. На одной руке можно сосчитать, сколько таких людей осталось. Как бы, и поэтому как бы, люди, которые вот этим вот этим занимаются, Дима, собственно, инсайдерс, то они будут иметь успех, потому что они профессионалы в этом. Это не любители, это профессионалы настоящие, профессионалы своего дела. Консультировался ли Димон у тебя, когда снимал эти выпуски? Да не, ну достаточно же знает как бы про все подземелья, так же самое, как и я, он опытен как бы в этих компетентных вопросах всех. Единственное, что мы как бы ну, он меня приглашал в одну из серий, там, где я в реке снимался, ну там я что-то рассказывал, показывал. А так нет, они сами все делали. Достаточно опыта. Какой тебе выпуск больше нравится? <з screening> Сейчас подумаю. Что мне самое больше понравилось. Арсенал очень сильно понравилось. Метро охрененное. Ну и дом со звездой. И давних пор упала звезда с этого дома но там непонятно звезда там Ой, этот шпиль этот шпиль, непонятно шпиль. упал он или его срезали но он вроде упал на дом потом его сняли веревками как-то вот. ну упал ты упал там непонятно было -то когда на том доме звезда или нет не знаю может и было ну да свалился ты прикинь если людей задавило а на большом доме со звездой там 6 корзиночек стояло, из 6 осталось только 3. Каждая корзиночка килограмм по 400 весит. Ты прикинь, они падали вниз сказать то Я не знаю, убивал кого-то или нет. Представляешь? Были, если не ошибаюсь, две трагедии, когда в коллекторе погибли люди. Да, 2004 и 2008 год. А, на одном стриме ты упоминал, что вы занимались поисками. Да. В 2004 и в 2008. В 2004 -м еще не сильно такая масштабная. Ну как? Много людей, конечно, искал. Но в 2008 это уже разгар Киевского дика был. Это было масштабное очень происшествие. Всем Киевом искали. Ребят, мальчика нашли, девочку так и не нашли. Расскажи еще все-таки этап жизни, когда ты работал на стройке. Расскажи... Чему ты научился, каких качеств ты приобрел? Во время строительства, ремонта ремонта и, и, и работы на стройке, да, качество терпеть, блядь, вот самое главное качество, которое мог научиться за все это время. Это же дебильная штука, типа, стройка. Если как бы ты не профессионал, просто подсобник, то ну, делать для себя, делать другое, делать для кого-то, делать ремонт, это разные вещи. Тяжело, конечно, нужно выдержку иметь железную, когда тебя обманывают постоянно, денег не доплачивают, тяжко это все выяснить удерживать. Были хорошие времена, когда хорошо зарабатывал. По-всякому было. Было по-всякому. Были ли ситуации, когда ночевал на стройке? Да не Ну что бы там ночевал бы. Не, ну было, что в вагончике спал пару раз, когда практику проходил. нажирался водки там, и вагончики со строителями там и спали. Ну такое было, да. А так, чтобы я, начал я на стройке. В смысле, на, на работе? Да. Ну было, пару раз оставался по домой физически не мог дойти уже. На какой-то праздник, там, свадьба или там ну, что то со строителей выставляется, Шо? гуляла вся стройка. Э, была ли у тебя такая ситуация в жизни, когда тебе некуда было идти домой ночевать? Было такое, что я ключи от квартиры потерял, и мне некуда было идти. А зима была холодная, я полез под землю в люк, в теплотрассу залез. Зимой настолько теплотрасса жарит, что у меня там чуть сердце не остановилось. Я проснулся в этой темноте, выбежал на улицу. Блядь, там минус 20, холодно, я думаю, лучше на морозе буду. Чуть не сдох в этой жаре. Но было же ключи терял. Двое-трое суток по улице ходил, потом заебал, уже не выдержал. Пошел взял у друга ключ, такой вот разводной просто сломал себе нахуй двери, замок. Пошел в эпицентр, купил новый замок, вкрутил. И все. Было дело. Я куда идти. Вот смотри. Создался канал Суперсус в 2017 году, если не ошибаюсь, в апреле. Да. Вот Ты поначалу особо так вообще не вникал в это YouTube, Инстаграм, я так понимаю, ну то есть просто блядь, ебошил, ебошил. Потом ты уже начал в какое-то время понимать, что тебя начинают смотреть, тебя начинают узнавать. Да. Вот расскажи про этот этап жизни. Так я тебе скажу так, из-за моей внешности у меня, я никогда не был отделен как бы вниманием, общением либо узнаваемостью. Всю жизнь, кто со мной более-менее дружит долго, он знает, что меня на улице всегда узнают, вспоминают, видят, как бы и здороваются со мной это нормальное явление сказать, что что-то типа после Ютуба изменилось ну чуть больше начали узнавать, да типа придаю ли я какое-то сильное значение, что-то поменялось да не скажу я, что сильно что-то поменялось но ну, есть как есть, типа продолжаю как бы жить своей жизнью ты каждому подписчику, который тебя встретит на улице, вылишь внимание ну стараюсь, по крайней мере, если это ну я тебе скажу, что за три года уже половиной года прошу. Я начинаю, конечно, по чуть-чуть, хочешь, не хочешь, но ты начинаешь фильтровать, потому что огромное количество, просто огромное. Блять, большинство людей очень сильно невежливо, очень невежественно относятся. И иногда там в спину, типа, ну, идешь по улице, тебе, это, эй, типа, начинает свистеть, кричать, я просто не обращаю внимания. Ну как бы хорошо это или плохо, я не знаю, ну как есть. Ты блокируешь людей в соцсетях? Да, бывает, что пробираются в личные соцсети, типа Телеграма, какими-то хитрыми путями находят мой номер, начинают звонить, таких людей, конечно, я блокирую. В Инстаграме я буквально вот. Ну, у меня есть мой личный инстаграм, в котором я чисто для общения, туда ничего не выкладываю. Туда пробираются тоже, прорываются, начинают глупости писать. Я раз в первой жизни вчера два человека заблокировал в Инстаграме. Да, процентов 80. Я не знаю, какая там статистика, мы 60. Сейчас за последний год, даже полтора, аудитория была 1% штаты, сейчас 5%. Штаты очень много. Благодаря тому, что делают субтитры, английские субтитры, то очень много начали нас штаты смотреть. А вообще так по всему миру смотрит. И Китай смотрит, и Канада смотрит, и Ирландия, и из Исландии. Даже в Исландию недавно Сусбокс отсылали. Ну, короче, много кто смотрит с разных стран. Прибалтика, Россия, Белоруссия. Венгрия, Греция, ну много кто. Все страны смотрят. Весь земной шар. Напомни, последний раз ты был в России, в городе Москва. Последний раз, последний раз, последний раз. На тысячи подписчиков. <седший> я сейчас так и не вспомню. Наверное, да. Я в Чебоксары ездил, кто в Москву ездил. Да, наверное, в Москве был. Пришел, я не знаю, сколько там пришло. Человек, 200-300. Огромное количество людей пришло. Боялся? Ну, немножко. Ну и потом, когда увидел, какая у меня защита. Мои любимые подписчики. Как-то как-то встречи подписчиков, когда делаешь, на всех встречах подписчиков нарисовывается 2-3 человека, которые. Я их не знаю, я в в жизни вижу. Они становятся в четвером вот такие вот четыре бугая просто грудью. И просто машинально делают как бы порядок там. Потом говорят, ну после встречи с тобой встретимся. Ты типа пока здесь тусуешься, раздавая автограф и говорит. Потом мы подвалим, говорит, продолжим с тобой дальше, не толпы. И чаще всего я потом с ними зависаю на пару суток. Так в Москве было, так с парнем познакомились, потом я у него остался дома ночевать, мы с ним гуляли, лазили, подружились, так классно. Вы ездили с Димой и с Полиной в прошлом году, если не ошибаюсь, в Париж. Париж. Расскажи, пожалуйста, про свои впечатления и про метро. А, мои впечатления про Париж. Есть песня, что пахнет Париж, как от груз поет. Всегда было интересно, чем пахнет Париж, а я очень сильно удивился, когда я приехал в Париж. Париж пахнет, короче, блядь, мочой, говном, блядь, какими-то хуйпами чего. На станциях валяются шприцы, люди ссут прямо на станциях метро. Очень сильно воняет, нету вентиляции никакой, в перегонах шприцы валяются. Все обрисовано, нахуй, бомжи всюду валяются. Очень грязный город, крысы бегают, по, ну, блядь, под эфилевой башней крысы гоняют. Очень грязный Париж, пиздец какой грязный. Ну красиво, конечно, метро нет, системы безопасности никакой вообще Мы ночью просто открывали вот так вот двери, заходили в тоннель Просто шлялись по тоннелю как бы У них очень большая проблема это граффити А мы поскольку не шли рисовать, мы просто погулять То нас никто как бы и не трогал А параллельно с нами шла группа, которая мы не знали Я потом уже в Диву ехал Приехал, узнал около знакомые, знакомые ребят Шли тем же маршрутом, что мы, но они шли поезда красить Их поймали, их так отпиздохали там и штрафы ебали, поэтому как бы ну такое. Так себе Париж. Если сравнить метро Украины и киев и сравнить метро Украины и Парижа, да, Там, Киева и Парижа, где больше наказуемость идет? Конечно у нас. Не, ну подожди, у них есть официальный закон, по-моему, 100 евро за проникновение в тоннель. Но они на это глаза закрывают, у наших глаза не закрывают никогда. То есть, в любом случае так или иначе ты будешь отвечать. Там же могут сказать просто иди себе, уходи, все. Если ты не рисуешь, ничего не портишь, там это нормальное явление походить по лесу, погулять. А насколько там система сигнализации отличается? Ее нет как, там и... просто, ее не существует. Там есть камеры, но я не знаю на что они рассчитаны, эти камеры, то есть типа ну блять похую. Мы за ночь прошли пять станций и всем похуй. С одной заходили, в другую проходили, с одной выходили, в другую проходили, дальше шли. И всем похую. Какое твое блюдо самое любимое, которое ты можешь приготовить? Картошка, морковка, лук, зелень, э -э чеснок, кубиками режешь, бросаешь в кастрюлю, заливаешь вот три стакана воды, сверху выливаешь пачку сметаны, соль, сахар, чуть-чуть перца, закрываешь крышкой на полчаса. У тебя блюд... А, кабачки еще туда. Вот я заебись. Вот это я люблю, больше всего обожаю. Жареное я вообще не ем, не люблю. А вот именно вот такой вот рагу я могу его вот тоны есть. Овощное рагу, тушеное. Я вот эту штуку обожаю. Оливье любишь? Оливье? Ну, у меня как-то он тяжело для живота Оливье и потом от него, блядь, хуево. Это не салат вообще несовместимый из жизни. Э, торт Наполеон? Нет. Не люблю торты вообще, в принципе. Мне нравится мне торт. редко когда вкусный торт, Это, блядь, я не люблю, я сладкое вообще не особо, редко когда шоколад бывает вкусный, попадает, это большая редкость, я такой не особо, потребитель шоколада блядь, и сладкого, шашлыки люблю, На шашлык тоже надо, чтобы кто-то делал, шашлыки в шашлыком рознь. чтобы кто вкусное готовил, морепродукты обожаю, рыбу обожаю, заебись рыба тема, пойду сегодня рыбу себе куплю. Я рыбу в кастрюлю кидаю, она там сварится и вареную рыбу жру. я вообще все очень люблю. Хотел бы ты попробовать стать вегетарианцем? Я, ну, у меня было такое, что я месяц мяса не ел абсолютно совершенно нормально я к этому отношусь. Я скажу больше, что я когда мясо ем, у меня бывает момент, я же хлеб вообще не ем. И жрут только мясо, когда ты жрешь только мясо, в желудке тяжело. Когда ты только мясом питаешься. Мне сказали, вот, кстати, ну, блядь, хочу посоветоваться с кем-то опытным. Мне сказали, что если две недели питаться лишь мясом, то ты сдохнешь. Вот ничего, кроме мяса, больше не есть. Ну вот хуй знает, интересный эксперимент. Можно развеять этот миф. Ну Попробовать, да. Две недели жрать мясо, ну там загниёт у тебя какие-то пизда. Песня, которую вы Выпустили да. с клипом. Да. Расскажи, пожалуйста, как она создавалась, как она проектировалась, как снимался клип? Я тебе скажу так, я не знаю, Дима писал эти текста, с кем он там это все придумал. Это осталось где-то, короче, за мной. Я не знаю, откуда пришла эта песня, сам текст. Вот, картинку тоже продюсировал всю Дима. Но когда снимали клип, чтобы вы поняли, я никогда в жизни не пел. И мы пришли на студию, Антон Савлепов нам помог из группы Огонь, капец, мы два дня, два дня по 8 часов писали вот такими вот кусочечками нарезали, я вообще блять бездарь в этом плане, пиздец это было настолько сложно, потом неделю люди это все сводили нам это считается спасибо, им огромный респект, просто именно что они вот так вот нам помогли, что вышел этот релиз потом мы еще два или три дня снимали клип и это все потом еще монтировать, короче за все про все ушло наверное и полгода на эту всю песню вот. Это очень тяжело и это, ну, спасибо ребятам, которые все помогали, что даже из такого не поющего человека, как я, можно сделать поющего. Это здорово. Какие детали вот? Ты вот хотел рассказать про детали песни. Может... Про детали в песни. А, я хотел сказать, что я очень много всего нового узнал во время записи, во-первых, во-вторых, во, во время съемок клипа. Ты говоришь по поводу, ты мне только что сказал по поводу. Понограммы. Я всегда думал, что когда снимают клип, играют на гитаре, то они там реалии играют, а оказывается, они-то снимают клип и просто нужно рот открывать и типа, попадать в так. ты не поешь, ты просто, ну, ты типа поешь, но ты должен не петь. Мимика лица. Мимикой, чтобы жестикуляция глупства впадала к, э, с звуковой дорожкой, там столько нюансов, пиздец. Во, это очень интересно. И кажется, с просто включаешь колонку. И под колонку она тебе просто наводящая, чтобы ты мимику дела попадал в ритм, то, ну, в дорожку звуковую въезжал. Это очень интересно, я новые штучки для себя познал. Я увидел, как это делается. Я всегда думал, что клип снимается на живую делается. Клипы на живую не делают. О. Вот сам клип, да, структура клипа, локации, места. Да. Это все работа Димы или ты что-то подкидывал, какие-то идеи? Нет, Дима все делал. А ты изъявляешь какие-то иногда желания, чтобы что-то свое подкинуть? Какую-то идею, интересно. Куда в клип или да, вообще в клип, на съемки? Нет, не, может, может, для этого клипа у тебя были какие-то идеи, но Дима их просто не принял. Да нет, не было у меня особо идей никаких, что Дима продюсировал. Просто типа. Не, ну были какие-то локации, типа, говорит, нужно вот это, вот это, вот это, вот это и вот это для картинки. Что у тебя в голове есть в воспоминаниях? Я говорю, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Он говорит, ага, так, так, так, вот это выкидываем, мы вот это берем. О, вот это, о, еще одно родилось. Вот это вспомнил, вот это. Ну, общественным разумом и сделали все почему съехали с дома который был за городом а, с дома за городом мы чего съехали изначально мы договорились с хозяевами на там дом стоил космические суммы денег но там был третий этаж недостроенный мы договорились что на третьем этаже мы будем буянить как бы и веселиться На что что 15 строителей до нашего мы весь дом убрали как бы сделали под себя ну и первый же стрим, когда мы сделали, они увидели в интернете, прибежали, начали ругаться. Ворвались без стука, потом еще раз приходили, два-три раза приезжали. Просто входили в наш дом, который мы арендуем, по правилам это неправильно. В итоге мы с ними разругались как бы и уехали оттуда. На этом все закончилось. Ну как бы они красиво поступили. Да им эти деньги, вряд ли те что-то. Там огромное суммище было за эту аренду. Дорого очень, это не стоило того. Ты скучаешь по тому месту? Да, место очень крутое, ты что? Я бы себе этот дом купил бы. Это реально классное. Но если бы не хозяева, если бы они нормально по-человечески относились, было бы очень здорово. Там рядом какие-то были, коммуникации, может, что-то... Да, там куча военных частей. Мы там бункеров понаходили, мы там дотов понаходили, Там очень много всего. Реально классно. Охраняемо? Ну вот так, и да, и нет. Есть заброшенные, есть не заброшенные. Там даже кинотеатр подземный нашли. Военные. Там ДМБ 2000, прикольно. Вот вы... С началом 2020 года очень много лазили в метро. Да, пять раз сходили. Вот из пяти раз попадались под полицию и поездки в суд? Да. За пять раз мы один раз принялись таки на Бориспольской. Вот. Потом через почти месяц был у нас суд. Выписали мне, короче, 50 гривен штраф и 420 гривен судового сбора. Ну и все, типа. Хотели 15 суток дать. А говорят, что типа, ты, ты, ты же не работаешь, ты 50 гривен не заплатишь. Ну не, не, я заплачу. Говорит, точно заплатишь? 15 суток не хочешь? Если бы не карантин, я хотел хоть понуть на 15 суток поехать. Попробовать 15 суток потарабанить. Из работ. Но побоялся в камере сидеть с бомжами, еще заразиться чем-то. В каком году ты первый раз попал в метро? В метро я попал, я тебе сейчас скажу. Это то ли третий, то ли пятый год был. Не, не третий точно, это пятый год был. Да, 2005 год были заброшены туннели. Киевского метрополитена есть в Киеве перегон заброшенный полутора километровый. Раньше была виншахта на территории одного из университетов, просто открытая. Туда прям ни датчиков ничего не было, спускались, там гуляли. Там, где у вас влог происходил один, правильно? Нет, мы там не снимали еще. Планируйте снять? Ну, не знаю, теперь полезем ли мы в метро, они очень сильно обиделись нас после наших полазок. Напиши вот ощущения вот первого залаза в метро. Ну блин, первый за вас метро, ну во-первых я интересовался, я видел все это на фотографиях, на картинках. И сказать, что типа что-то супер новое было. Нет. Но все равно, конечно, ты это чувствуешь запах. Ты видишь ты провода, ты трясешься вот так вот. Ну, блин. Три основных правила в метро для дигера. Для диггера лучше всегда спалиться, чем сдохнуть. Лучше любое паливо, чем смерть товарища. Всегда светить нормально бы и хорошо бегать. Контактный рельс. Контактный рельс опасная штука. Ну, надо быть идиотом, чтобы на нее копать. Он защищен кожухом. Самое первое правило, это всегда хорошо бегать. Всегда. Полиция совершенно адекватно относится к тому, что мы лазим И всегда говорит, ребята, блядь, если вы лазите, то извольте, блядь, включать свои мозги и нормально, сука, бегать от нас. Не попадайтесь, потому что нам писанина и вам мозгоёбка. Убегайте до последнего. Топите, топите, топите, съебывайтесь, прячьтесь. Нормально съебывайтесь, нормально прячьтесь, чтобы мы вас не поймали. Вот и все. Бывали такие ситуации, когда монтеры вас воспринимали как монтеров. Конечно, неоднократно. Неоднократно приходилось и получалось их дурачить, но нет. Тем более раньше, но сейчас с моим ебалом это уже не получится. Уже узнаваемо, а раньше, да, легко, одевал шапку, одевал куртку, штаны монтерские ботинки монтерские и ходил, гулял, конечно. Но это надо типа тонкости знать. Как Какое всех. количество времени ты проводил в метро? Самое больше. Самое больше? Да. В московском метро сутки, наверное. А в каком году ты ездил в метро в московское? Наверное, год 12-й, 11 -й. И что, ебало не отобрали? Да, не, нас движуха было 10 человек. Все было четко сработано. Все было весело, там местные нам нормально маршрут готовили, как гостям самым лучшим ковры накрывали. Все продумано. Здесь в Киеве, тут метро маленькое, не особо, если развернуться. Тут даже на сутки сложно маршрут сделать, потому что, ну, что здесь делать за сутки? Метро можно маленькое, за 5 часов все можно обойти. Негде особо разгуляться. А в Москве что вот мы такое все накручены Метро на Троещину. Да. Которая была запланирована еще в проекте. В году. Вот. Расскажи, пожалуйста, о деталях этого Метро. Ну, изначально, изначально метро планировалось строиться под Маяковского. Вот. Потом участок вот здесь вот, короче, на Закриевского хотели построить. Там даже забор сейчас метро строит до сих пор остался. Что-то они тоже бросили. Потом уже где-то, короче, середина 90-х начали делать по Бальзака метро. Легкое метро поверхностно должны были сделать. То есть от моста подольско года проектировки был сделан еще. И начали строить, проложили вот эти вот линии все, где сейчас скоростной трамвай ездит. Изначально-то это должно было быть метро, этот мост под метро планировался. Но ну, а потом пустили скоростной трамвай, потом он перестал ездить, он по пизде пошел. И сейчас опять возвращается на то, чтобы пустить снова по бальзакам метро. И скорее всего так и будет. Через 40 лет? Чего через 40? Через пару лет. В Москве строят, знаешь, сколько за год станций? 17. 17 станций строят в год, у них рекорд был в прошлом году, 17 станций за год въебали. А у нас не могут, блять, две въебать за год. Из последних станций, которые построили, если не ошибаюсь... Где, это... в Москве? Э, нет, в, в, в, в, в, в Киеве. В Киеве, это... красный... Э, вы, блять, теремки? Последние теремки были сданы. Сейчас винограды строятся. Сейчас винограды построятся до конца. там был в всех районах? Да, Смотрел... я там гуляю, наблюдаю, я за всеми подземными стройками слежу в Киеве. До конца 2021 сделают. За год построить. Если нормальное финансирование будет, то до конца следующего года его сделают. Там, в принципе, не так много стоит. Там будет две станции. Две или три. Я не знаю, как они там. Там хитро, там туннели над туннелями будет, такой двухэтажный туннели, Плюс еще съезд на электродепо, еще одна станция. Там три или четыре станции должны быть. Сделать, mm -hmm. сделать. Сейчас ебали нормально. Мост скоро застроят, но Кличко наш мэр новый. Респект ему. Хочу одно сказать, ребята, двигайтесь вперед, делайте то, что вам нравится в первую очередь, развивайтесь, не торчите на одном и том же, пробуйте скейт, пробуйте велосипед, пробуйте спорт, старайтесь слушать свой организм, больше здорового образа жизни, хорошо кушайте, больше гуляйте на свежем воздухе, всем здоровья, двигайтесь вперед к своим идеям, к своим мечтам, к своим целям, ставьте цели, ставьте мечты, добивайтесь их, чего бы это вам ни стоило, потому что ваша жизнь, за вас никто не проживет, только вы, сами. Вот еще все, все просто. Тупо велосипедная погоня!